Мы сейчас говорили о чистках стихий. Да. А у меня вопрос по поводу чисток стихиями. То есть да. мы когда наполняем себя стихией, мы угу. уже оговариваем, что стихия наполняет нас, угу. очищает и так далее. Да. Возможна ли чистка стихией на том уровне тонкого тела, где нет ее представительства? То есть возможно ли чистка огнем на астрале? Вот такой пример. Это нанесет и вред страниц... вашему астралу, вы поймите, астрал это место проживания воды, если вы будете чистить его огнем, ваша вода закипит. Да, понятно. То есть просто если заходить на любые какие-то а, форумы, акульптуры, uh -huh. капельские, там часто выставляют, например, универсальная чистка огнем и на uh -huh. три страниц список, что надо быть, все, что вычищают. И... Uh -huh. Мне тоже, в принципе, этот механизм не был понятия, потому что... Мне очень жал людей, которые позволяют себе подобные эксперименты, потому что надо понимать суть стихии, чтобы обращаться с ней достаточно аккуратно. Знаете, это мы накладываем какие-то странные ожидания иногда бывает на э, объекты окружающего мира, потом очень сильно удивляемся, почему они не ведут себя сообразно ожиданиям. Да? Очеловечиваем животных, очеловечиваем какие-то явления э, этого мира. С одной стороны, в качестве внутренней ролевой игры почему бы и нет, но ведь тот на кого ты накладываешь ожидания, совершенно не обязанным соответствовать, нет такого договора. Здесь приблизительно то же самое, принцип тот же. Ошибка заключается в том, что мы обращаемся со стихиями так, как будто бы они только лишь физически. Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят. Поэтому, соответственно, мы их можем использовать так, сяк, эдак. Но мы сейчас говорим с вами о материях, которые имеют дух, имеют свой разум. И, соответственно, все, что к духу и к разуму прилагается. Первичные силы, они есть внутри вас, но это вовсе не означает, что они не живые они живые, такие же, как и вы. Возможно, может быть даже выживые только благодаря им. Использовать огонь при чистке астрала, безусловно, можно. Это как высушить, абсолютно высушить, там Аральское море. Знаете, что теперь с Аральским морем. А, использовать чистку землей а, ментала, да, это абсолютно изменить природу своей мысли, то есть сделать себя немыслящим существом. Прежде чем войти в какой-то процесс, подумайте о его природе. Почему это работает, почему это не работает, каковы причины того и всего. Я передаю вам методику, которая древнее... Многого, очень многого. Ею конечно можно пренебречь и можно в общем-то и не учитывать. Стихиям от этого и будет ни жарко, ни холодно. Они как были, так и будут. Просто у вас их не будет в том объеме, в котором надо. Что произошло с людьми, которые вот таким вот образом воздействуют на свою природу, не задумываясь о том, что природа восточного человека, например, отличается от природы человека западного. А, Но ну, мы сейчас можем просто посмотреть по сторонам. Особенно те, кто живет на территории Европы и евразийской части России, например, это очень остро видно. А посмотрите по сторонам, посмотрите вот эти все изменения, они причинно произошли от неправильного понимания собственной природы. И какую нацию, какую расу не возьмите, не говорим о государстве, государство искусственное образование, мне нас не интересует. Нас интересуют только живые образования. Вот не возьмите как, хоть какую нацию, хоть какую расу, все их горести и беды, Вся их ущербность сегодняшнего дня происходит изначально, причинно происходит в, в предательстве своей собственной природы и подмене своей чужим. Южной, восточной, там, чем угодно. Это очень печальная история, это история, которая нельзя сказать, что она необратимая, все можно изменить просто на все нужно время. Вот мой коллега вам ответ, поскольку все это очень интересно, то что предлагается как бы как апробация те или иные техники и конечно можно попробовать и конечно увидеть результат и конечно правильно этот результат оценить и только в том случае, если вы попробуете оценить это правильно, наверное можно говорить о том, что мы обсуждаем вещи знакомые. Мне очень не нравится, коллеги, сегодняшняя бездумность. Бездумность включения во что-либо, имеющие отношение к магии, и использование ее как половой коврик. Я очень хочу и смею надеяться, что обучаясь в моей школе, у меня и у моих коллег вы никогда не допустите в своем сознании подобного отношения к силам, к стихиям, к магии, к знаниям. При этом при всем все окружающие могут делать все что угодно. Мне очень важно, чтобы вы этого не допустили. Я буду рада, а также я буду считать, что моя миссия здесь увенчалась успехом, если так оно и будет.